Здравствуйте, дорогие мои подписчицы, подписчики и все, кто случайно зашел на мой канал. Перед вами сегодня от меня от Кассандры Астра гадание на воске, прогноз на воске. Давайте посмотрим, что же вам воск хочет подсказать, о чем хочет рассказать, через какие изображения свои хочет что-то разъяснить. Вначале свечка щелкнула. Это говорит о том, что у вас есть какая-то опасность попасть в, ну, скажем так, как бы правильно тут сказать, попасть в конфликт в ближайшие 9 дней с момента просмотра вами этого видео. У вас есть возможность попасть в конфликт с темными силами. То есть, дорогие мои, Давайте сильно не всплывать на поверхность. И, может быть, надо тихой сапой идти к своим целям. Итак, посмотрим. Сейчас очень насущно. Начнем, конечно, с денежной темы. Денежная тема. Но денежная тема тут такая. Если у вас до сегодняшнего дня был спонсор, будь то родственник, муж или жена, был спонсор, или ну, кто-то, кто вас прикрывал, за чьей спиной вы находились, кто помогал вам. Ну вот начинается. Кошка опять к нам. Но кошка хочет к нам присоединиться. Ну иди сюда, иди. Иди. Она не знает, что она хочет. Итак. Если у вас кто-то вот за чьей спиной вы чувствовали себя очень защищенный, защищенным, то это, да, такая схема будет пока что продолжаться. И в этом ваша сила, так сказать, ваша сила за счет того, что кто-то вам плечо подставляет, кто-то вас прикрывает. Также ваша сила, если у вас есть какой-то союз или бизнес, в котором 3 и 4 есть совладельца, со совладельцем. Там тоже есть сильная история. Если вы на сегодняшний день идете как бы по жизни не зря, вот прям цифры один тут плавает, если вы идете. Опять щелкнула свечка. Если вы идете по жизни одиночкой, сам на сам, сама за себя, то пока что тема денег говорит о том, что слабовата, немножко слабоватая позиция. Не так, как хотелось бы. Ждем более э, лучших, скажем так, времен. Тема отношений дает какие-то нагромождения. Такое ощущение, тот, кто в отношениях, э, а, а, а, то есть кто-то, ваша половинка хочет в одну сторону идти, ну вот какие-то свои идеи протаскивать, проталкивать в жизнь. Вы на сегодняшний момент хотите что-то, может быть, свой крен, и вот так немножко... Вы немножко застреваете на точке, когда это, знаете, лебедь, рак и щука, как в той басне Крылова, когда каждый тянет свою сторону и получается, вот как бы, а по факту семья стоит на нуле, понимаете, а по факту энергия распределяется в разные углы, скажем так. Я сейчас не говорю, что надо все бросить и объединиться, но на сегодняшний, вот на данный момент я вижу вот такое, то есть такая, может быть, даже негласная борьба, а чья идея важнее, а куда мы бросим ресурсы, а если ты в меня не вложишься, значит, и я тебе потом не помогу или сейчас не помогу, вот тут вот такой момент. Давайте посмотрим тему познакомиться ближайшие через две недели будет период, когда можно знакомиться, но этот человек вам немножко что-то не договорит и будет для вас тайная персона он или она, но это и будет вас интриговать, это будет вас притягивать к этому человеку. Так, будет вам внезапная помощь, скажем так, от каких-то светлых сил. Давайте посмотрим, посмотрим. Я бы сказала, может быть, помощь, но за нее как-то дорого придется потом заплатить. Так что, если вам помощь вдруг предложат в ближайшие 10 дней, Малознакомый человек, тут надо задуматься, надо ли это брать, потому что будет все преподнесено под каким-то таким хорошим лояльным соусом, как говорится. А потом может оказаться, что дорого вам это все отольется. И дорого вам, может, это все вот потом вам придется, так сказать, ну, отрабатывать или возмещать. Или так вот ситуация сложится, что надо будет и вам встречное такое делать что-то. Поэтому, ну, уж не знаю. И еще ближайшую неделю, конечно, тут, тут история восковая говорит. Много никому ничего не обещай. То есть, если пообещаешь, что эта кровь из носу придется выполнять, то есть задумайся, надо ли тут что-то обещать, даже если из вас будут вытягивать клещами, э, как бы, то есть сам сама помощь тоже не обещай, вот так, то есть или обещал, обещала, сделай. На что надо обратить внимание, на что мы тут обратить внимание? Я бы сказала Тут вот два сверху таких угорочка. Сейчас период, когда надо обратить внимание на парные органы. Что у нас есть? Зрение, почки, легкие. Вот на эту тему обратите внимание. Вот такая подсказка извне. Дорогие мои, мы когда льем воск, это вообще какое-то, знаете, таинство и магия происходит. Нам кажется, что воск сам по себе тут капает, как хочет. На самом деле нам дают такие вот зашифрованные изображения, цифры. Вот. Еще вижу, что из интересного счастье где? Счастье где? Счастье в прошлом. Вот какой-то период из прошлого, может, вас какая-то тема начнет отпускать. И в этом ваше может быть счастье. Потом счастье ребенок на маленьком то ли на лошадке, то ли на велосипедике едет. Тоже тут есть такое изображение. Я его вижу. Вот. Счастье есть ваше у многих из вас в своем ощущении. Достижение какой-то цели, а может быть в процессе прохождения, в процессе прихождения к этой цели. Это тоже очень хорошо. Что может быть лишнее? Что вот лишнее в ближайшее время? Ну, конечно, не надо суетиться, как я сказала. Держим скорость, если вы за рулем, все скорости держим под под присмотром. И, может быть, какую-то тайну не доверяем мужчине. Вот какую-то свою тайну не доверяем вообще мужчине. Будь то папа, будь то дедушка, будь то любимый, будь то жених. Пока ближайшие две-три недели... Вот тут такая есть подсказка. Не доверяй, держи ее в себе. Такой символ животика, знаете, как у Будды рисунок. Ну, вот, ну, даже у Будды есть животик, эти восточные, эти все такие дядечки с животиками. То есть животик это что-то свое, это как амбарчик такой свой. Держи при себе тайны. Не раз, не, их вот не распыляй, не раздавай. Выйдет против тебя эта тайна. Теперь у нас будут подсказки. Подсказка ангела, скажем так. Подсказка ангела. Будем сейчас смотреть. Так. Подсказка ангела. Ангел говорит, при всем, при том, что я выше сейчас сказала, держись какой-то группы людей что значит это значит скажем так не отрывайся от коллектива потом как счастливая цифра здесь летает подсказка на тройку или на четверку то есть выбирайте, какая вам цифра ближе или во всяком случае ближайшие указанные мною две-три недели с момента просмотра вами этого видео обратите внимание что происходит в цифре 3 и в цифре четыре. Что происходит? Возможно, это такие судьбоносные дни, которые будут предоставлять вам судьбоносные возможности. Вход в новую тему, досели вам неизвестную, знакомство с новым человеком. Но, конечно, с мужчинами тут осторожно. Давайте и будем посмотрим, а что же обратная сторона воска нам рассказывает. Обратная сторона воска показывает мне вот здесь лицо как бы император, как вот фараон сидит и смотрит вперед. Сзади маленький человек. То есть, как и было вначале вот тут, как бы вот воск показывал, если есть человек, которому до этого, вот до данного момента вы верили, доверяли, Пока стойте в тени, не высовывайтесь, как я уже сказала, держитесь, я бы даже сказала, по политики этого императора. Будь то папа в семье, будь то муж, возможно, в семье уже установившейся семьи, да. То есть э, кого-то вперед пропускай, который человек, может быть, при власти, может быть, при деньгах, то есть, э, ну... Может быть, даже это эффект такой. Соблюдай уважение, чтобы не попасть в просак и не попасть в большущие конфликты. Вот эта штучка напоминает крабика. Что значит крабик? Крабик в астрологии он же краб, он же рак. Ну уж не знаю может быть человека знака рак пока что очень близко к себе к центру не допускаем здесь он сбоку или вы только познакомились значит держите какое-то расстояние с человеком знака рак вот что еще я вижу ну еще Конечно, еще конфигурация нам, вот если так смотреть, какую-то рыбку напоминает. Рыбка тут есть, смешная, со смешными губами, такая смешная, такая, знаете, как в ералаше рисовали. Что уж не знаю, может быть человек знака рыб принесет вам веселье какой-то, шуток много, удиви, удивление какое-то может быть. Потому что рыбка у нас все равно пупырчатая, интересная такая ну и чего-то много принести может. Посмотрите, во всяком случае, человек знака воды может вам чем-то помочь и обогатить. Потому что, смотрите, рыбка с таким пузичком. Опять же, обращаем внимание на общую конфигурацию изображения. Вот. То есть рыбка, которая, может быть, икру начинает метать. Это тоже хороший знак. Или приплывет рыбка, она медленно плыла, она медленно к вам шла, эта рыбка, эта ситуация. Но, наконец-то, она к вам приплыла, и у нее в брюшке есть хорошее для вас богатство-сюрпризы. Что еще я вижу тут, что тут, что тут? Ну, может быть, во вторник, ближайшие две недели по вторникам, я вижу такое изображение, похоже на змеюку маленькую такую, получервяк-полузмеюка. Может быть кто-то захочет вам сделать какую-то небольшую подляночку. Но если вы просмотрели мое видео и держите ситуацию под контролем, то вы будете знать кто где или во всяком случае, чего не надо делать, чтобы потом какая-то подлянка к вам не прилетела. Вот дорогие мои, был такой вам прогноз. Под видео пишите свои впечатления, ставьте лайки, проверяйте, нажат ли колокольчик на моем канале для вас, потому что там, ну, чтобы, ну, чтобы оповещение работало. И до встречи.